Одноклубники всех приветствую. На отгрузке у нас два мотобуксировщика ⁇ Железная собака ⁇ Один шириной гусеницы 600 мм, другой 500. 500-ка представлена с гусеницами с шипами. Буксы имеют двигатель на одном зонкшен GB460 и реверс-редуктор. Подвеска здесь представлена, подпружиненные цельнорезиновые колеса для бавотистой и твердой поверхности. На буксе установлены ручки с подогревом. И дистанционный рычаг переключения буксировщик уезжает в город Вологда, а рядом с ним 500-ка поедет в Ленинградскую область, город Сланцы, а букс представлен на катковой подвеске, мягкой независимой. Также этот букс можно перевести на подпружиненные цельно-резиновые колеса. Здесь буксировщик представлен на трансмиссии, фара в базе на 36 ватт, катушка на обоих двигателях на 9 ампер 108 ватт мы будем ждать фото и видео от наших одноклубников всем спасибо за просмотр пока